Распись есть? На документе обычно подпись стоит. Согласно? Вы вот на каком основании верите вот этому документу? Губернатор не отвечает за свои слова. Почему она не расписывается под своими приказами, указами? Пропитана диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак и разъедает кости. Вы уверены? Вот именно это вещество и вызывает отек легких. Политен, гексаметимин, гуанин. Это... Понюхайте. Да вы что, с От вас же ничего не скрывают. Все написано. А вы это вдыхаете. Теперь можете руки. Да, я все понимаю. Ну и вы нас поймите. Мы не хотим сами себя убивать. Будьте добры, скажите, что пришел живой мужчина, хозяин имени Антон, хочет познакомиться и пообщаться. Мне не нравится такое общение. когда вы нарешиваете ярлыки. У нас вопросы по получению документов, первичных, то есть именно мальчик и именно живой. Твоя запись на кого предоставляется? На ребенка или на живого мальчика? О рождении кого? В этой форме номер 4 будет указано граждан. А если справка не соответствует действительности? А это же для физических лиц. А если живой мужчина пришел? То есть вы с живыми людьми не работаете. Я хочу получить именно как живой мужчина правку да. на живого мальчика. То есть вы работаете только с физлицем. Ну интересно, как так? Вы регистрируете живых мальчиков, но при этом услуги оказываете только физлицам. Я слышал, что люди обращаются в суд. вы это -то точно должны. Вы да, да. Да, да. Вы должны снослиться. Да, да. Вы просто задумайтесь, что происходит. Главное стремление. Она нарисовала путь. Все отлично, без масок. Прошли, пообщались. То есть живой может прийти только через агента. Нам надо да, через суд доказать, что ты живой, что ты являешься управляющими делами битверсоны. Чу говорит, вы опять из-под будете снимать. Я говорю, а где мне подтишок? Покажите. Ну что, пошли? Давайте. Здравствуйте. А где администратор? Поднимите маску. Сейчас секундочку. Маску есть в воздухе? Сейчас секундочку, мы с администратором каким-то говорить. Представитель есть кто-нибудь? Может, так нельзя. А средства индивидуальной защиты предоставьте, согласно 417-му постановлению? Это не является средством индивидуальной защиты. А что является? Вы не знаете закон? Димаск? Вы на каким нормативным правовым актом вы имплементируете свои действия? Это юридический документ, да? Наверное. Наверное. То есть вы сами не уверены? Роспись есть? Первая. Как чья? Нет, я прежде чем читать, должен убедиться чем? в чем? Как? Ну, документ, это вообще документ? Вот это да. да? Ну, док на документе обычно подпись стоит. Согласна? Губернатора, по Любая, любая. Где тут хотя бы роспись начальника управления? Отверждаю. Обязательно к исполнению. Всем. Даже так. Ну. Вы вот на каком основании верите вот этому документу? Логично, можно у вас здесь нет, а здесь нет. Я хочу к консультантору поговорить. А, я... я могу к девушке подойти? Маска, оденьте. Я не хочу к девушке, я хочу без девушке. Нельзя. А почему никто не, не говорит тебе? Нельзя, это по вашему личному убеждению. Нет, по моему личному, к это. как Губернатор не отвечает на свои слова. Ну, там русский сентябрь. Губернатор или губернатор? Я, я, я понимаю, вот что... за Губернатор. Почему она не расписывается под своими приказами, указами? Я отвечаю, вам трудно одеть маску. Нет, нам не трудно одеть. Мы не отказываемся. Но вы вообще осознаете, вы говорите, что это маска. Это дырка является маской? Давайте это это все. Вы одели, пошли. А, а вот же... что за жидкость вообще? Это... На нее есть артификат? Это... Есть, конечно. А может там химически опасные вещества, которые вызывают раздражение? Она... Все написано. Считайте, пожалуйста. А... Абс... абс а что у вас заклеено? Может там в составе химические элементы, которые вызывают рак мы или заклеили, еще что то Мы заклеили, мы просто написали что а как и... не заклеить? заклеили? Заклеили. Просто мы поднимали этот вопрос, я вот серьезно говорю, вот смотрите. Вы да какой партии? Да какая партия? Партия называется народ. Слышали такой? Хорошая партия. Да. Это целовая партия. посмотрите, пожалуйста, специально для вас. На одном из предприятий города Сургут выдают вот такие маски. пропитано пропитана диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак, разъедает кости. Ну, это спирт технический. Заставляет такие маски надевать. Понимаете? Убивает буквально. Здесь нету такого титана. А вы уверены? Уверен. Ну, как вы уверены, если вы даже заклеили? Даже не прочитать, Что там? Отклеим. наклеим. Не факт, что эта наклейка тоже наклеена. Случайно. Это же видно, что он это, что то на линзе. Сертификат должен быть по идее. А, к вам можно по имени обращаться? Конечно. Как я я за... меня Владимир, да. позвольте мне, пожалуйста, я вот хочу прийти к девушке и пообщаться на счет встречи. что-то раздейте ну, это же не маска. Это раковая маска. Ну, это по Смотри, это даже на маску не похоже. то самое, что в Корее убило детей. Да? Есть, да? Да. В Пекине. Вот, вот, вызывает... вот именно это вещество и вызывает отек легких. А это... Не-не-не, почитайте, как называется? Вот, смотрите, политен, гексомитимин, гуанин. Это в том году убили политен. детей в Южной Корее. Понюхайте. Да вы что, с <свят> Вы состав <свят> правы вы, вы не, вы не правы, почитайте состав. Почитайте, что вот этот полимер означает. И ну, в интернете просто наберите вот этот полимер. Где он написан? Вот он, политен, смотрите. Вот он. А да. это химический вот, ошибка. Так второй написано, вот этот политен. Просто зайдите в интернет, почитайте. Что это такое? Вот именно он и вызывает отек лег. От вас же ничего не скрывают, все написано. Да, да. А вы это вдыхаете. А потом у вас химический а ошибки. Самое главное, без росписи. Вы сами добровольно поверили вот в этот документ. себе мажете руки. Я да. исполнитель. Я вас понимаю. Да, не пишете, как... Нет, Владимир, я, я все понимаю. Ну и вы нас поймите. Мы не хотим сами себя убивать. Ну, нам сказали, что Не, да, а, да, ну это, это, это серьезно, да, Вот я вам серьезно да. говорю. Вот это вот, вот это вот слово забейте в интернете. Вот. Да. Политенгексамин гидрохлорид. В, в Википедии. И почитайте, что это такое. Я, был, что это токсин. Я знаю. Там знаете. написано. Там просто прочитать и все. В Южной Корее запретили из-за того, что я вот это применяли. Я? Да. Живой мужчина. Хозяин у меня Алексей. Вот да, сын, Не да, больше, а уменьше. Вот, вот так это самое. А мы Следующий потому что разбираемся, я понимаете? Я разбираемся, да. вот, вот, вот, вот. Почему да, она не подписывается? Здравствуйте. Вы меня не здравствуйте? Опять снимать, хотите, из-под тишка? А? Да. Стой еще раз, подойдите поближе. Я вас слышу. Опять будете снимать? А дальше что вы сказали? Из-под тишка. Из-под тишка? Да. А где мне тишок? Что вы хотите? У меня что, под тишком что-то... Я что не знаю, что вы так вот снимаете. Зачем, зачем? А? зачем вы вот так вот снимаете? Что вы хотите, спрашиваете? Я, Я хочу э, встретиться, познакомиться и пообщаться с Татьяной Феликсовной. Будьте добры, скажите, что пришел живой мужчина, хозяин имени Антон, и хочет познакомиться и пообщаться. Да. Благодарствую. Я верующий. Верующий. верующий. Я верующий. Ну, каждая власть от Бога. А я не верю в власть. Во власть. Ну, каждая власть от Бога. Если вы читаете, что это все там написано. Те не Почему тебе? Я согласен. На все воле творца. Согласен от Бога. Единственная ваша ошибка в чем? Что вы считаете властью? Они не власть, они органы власти. Это разные вещи. А органы власти? значит, Чьи органы? Они ваши органы. Вы власть. Они представители власти и органы власти, но власть не имена? Представители власти, а власть чем это... Власть это нет. народ, это народ, власть, это не может. конечно, в Конституции это написано, что власть есть народ, Единственный риск суверенитета является народ. И что там уменьшить? Причем не с тем Вы все равно нас пытаетесь навесить какие-то глаги. Зачем? Не... Мы же на вас не навешиваем. Вы не делайте так больше. Мы ведем дискуссию. Мы... Ну да, я, ну, очень... вот мне Ваше нравится... мнение мне интересно. Мое мнение вам не интересно. Мне не нравится такое общение. Какой? Ну, когда вы навешиваете ярлыки. Абсолютно вы, на нас пар. и коммунисты, там, и верующие, и еще что-то. И партия какая-то. Идеология ну, такая, что народ ну, это есть. Какая, какая сейчас... партия? Ну а не партия, мы а целая. Партия это уже должен... часть. Да и живой мужчина. Я такой живой мужчина. Какая партия? Абсолютно. Вот теперь подумайте, что происходит. А как это происходит? Никто ничего ответственности не берет в составе. Здравствуйте. Здравствуйте. «Мне нужна Татьяна вы, да? Я пришел с своим мужчиной, Алексей, и я живой мужчина, хозяин меня. Мы хотели с вами познакомиться и что Мы можем где-то отдельно поговорить? У нас общие вопросы по поводу выдачи документов, как их получить. Вам необходима консультация? В том числе. Алексей, пойдем, пожалуйста». 10 минут максимум. Нормально? Татьяна Феликсовна, у нас вопросы по получению документов первичных. То есть, нам стало известно, что вот человек в роддоме получил документ, справка о рождении, да? по-моему, называется. Там четко написано, что родился живой, доношенный мальчик, то есть, именно мальчик и именно живой. Вот у нас вопрос: как можно получить такие документы, как они правильно называются. Плюс мы еще там нашли, что есть медицинское свидетельство о рождении. Ну, смотрите, государственная регистрация рождения новорожденного, я так понимаю, да? Именно мальчика интересует, не ребенка. Хорошо, мальчика. Ребенок родился в Сургуте, мальчик. Э -э -э, ну, допустим, да. Это идет речь о вашем ребенке или о вас. Давайте начнем. А -а -а, вот Алексей. А? а моих двух? Нет, подожди, давай за тебя. Вот ты. А, я, а я тебе. Давайте не на, на этой территории скажу, Если так. интересует государственная регистрация рождения ребенка, то есть предварительная запись. Э Это для того, чтобы получить документы, которые у нас не предусмотрены 143 федеральным законом. В частности, свидетельство о рождении и справочка о рождении. Если интересует сведение, чтобы было в справке указано «живорожденный», то, соответственно, тогда уже получили дополнительные справки о рождении, тоже есть процедура. Что именно вас интересует? Смотрите, вы сказали про вторичный документ, это справка о рождении ребенка. Но дело в том, что по документам из роддома они пишут о том, что родился живой мальчик. Потом приносится справка к вам, как я понял, и вы уже выдаете. Оформляются документы установленного рассказа выдачи свидетельства о рождении, в которые вносятся все сведения, которые подлежат внесению. Есть установленная форма Министерством юстиции. Есть бланки. Этого свидетельства и, соответственно, выдаются документы с учетом этих бланков. Извините, можно это листок? маленький вам достаточно. достаточно. А подскажите, пожалуйста, на основании чего выдается свидетельство о рождении? Свидетельство о рождении выдается на основании 143-го федерального документа. Нет, нет, какого документа не первоначального, который вам приносят родители. С основанием для государственной регистрации вы да, да, в виду да. медицинское свидетельство о рождении ребенка. Вот которое... как мы нам вот это можно копию получить? Это в роддоме выдается. У документ. вас ее нет, а как? Почему в роддоме? Медицинское свидетельство о рождении выдается медицинским учреждением. Угу. А у вас, э, когда... На основании медицинского свидетельства о рождении производится государственная регистрация рождения. Человек должен принести вам эту. Обязательно. А у вас копия есть? У вас, вас интересует, что уже регистрировали у нас рождение, или что интересует? Нет, ну допустим, вот я человек родился здесь как в Сургуте 2008 допустим. Срок хранения у нас один год. А если right. вас интересует дубликат, то это в медучреждении, То есть тот орган, который выдавал mm. это медицинское свидетельство о рождении. То есть и тот то есть орган мед... выдает мне копию, я иду к mm. вам, и вы делаете свидетельство о рождении, получается? Так? Или нет, я прихожу с оригиналом? Только с оригиналом. А вы оригинал потом от отправляете обратно? У нас он... Нет, он подлежит у нас хранению в течение года. И оригинал? От... Оригинал, да. А у них тогда копия остается? У них имеются свои документы для выдачи этого документа. Вот, я и хочу уточнить. Они выдают самый первый документ о рождении человека какой нам предоставляется медицинское свидетельство о рождении ребенка. В оригинале. А они на основании чего делают, вы не это, знаете? Это орган, который вы необходимо вам уточнить в медучреждении, потому что основание выдачи медицинских документов не входит в свою деятельность организации. Угу. Это меня здесь прокомментировать сейчас не смогу. Подскажите, Татьяна Феликсовна, то есть, допустим, вот я родился в Казани, живой мужчина, я у вас метод, вот это медицинское свидетельство о рождении у вас никак не получить. Нет, нет, это, надо, его, да? это надо делать запрос именно в роддом города Казани, Где правильно? Лист? Так, а... У вас какие документы могу получить? У нас актовая запись. Если у вас рождение было в Казани, вы можете получить справочку о рождении с внесением тех данных, которые внесены в единый государственный реестр. Актово... Если... Ак... Если... Ак... Да. Извините, постепенно. Актовая запись на кого предоставляется? На ребенка или на живого мальчика? Актовая запись о рождении называется. О а рождении кого? Там фамилия, имя, отчество человека, который зарегистрирован в То... качестве родившегося. То есть ребенка? Ну, фамилия, имя рождения, да, тогда да, указана фамилия, имя отчество ребенка. Угу. То есть, первичный документ о рождении, он получается только в роддоме, правильно? Вот это Если ребенок был рожден в роддоме, угу. то, соответственно, медицинское свидетельство о рождении выдается медицинским учреждением, да, там, где родился ребенок. Какой третий документ мы хотели спросить? А, форма номер четыре У вас же можно? Могу я получить? Справочку вы имеете в виду о рождении? Нет, именно по форме номер четыре Что именно форма номер четыре вас интересует? Это что? Она что-то подразумевает конкретно? Выписка из акта записи. Что именно вы имеете в виду? Справка. Да, форма да. номер 4. Да. Справочка в данном случае выдается, да, и с внесением тех данных, которые внесены в актовую запись. А там будет написано, что родился живой живорожденный мальчик. А если в актовой записи эти сведения есть, И вы, на какой вы попросите это в заявлении указать, то, конечно, да. И на а... какой территории? Подожди. Место рождения есть графан. Алексей, подожди, пожалуйста. Не, не, это, не беги вперед, телеги. А, в этой форме номер четыре будет указано гражданство. Гражданство, Если в актовой записи внесено, то в Ты... справочке подлежат внесению только те сведения, угу. которые Это... есть в актовой записи. Ясно. Если они есть, то есть я не могу сказать, они будут внесены или нет, не видя актовой записи. не видя тех А сведений, сама актовая да. запись же все равно в городе Казань да. находится, правильно? Да. А у вас, я так понял, есть электронный вариант? Да. Общая база данных? Да. А я смогу, допустим, получить форму номер четыре и посмотреть на экран, сравнить с, с оригиналом? У вас будет выдано, все в справочке напечатано. А скриншоты сможете Нет, предоставить? Конечно. Нет. Есть... Вам справки. Все, что требуется, какие сведения вам потребуются, в справочке будет указано. Это выдается документ для граждан. А если справка не соответствует действительности? Вот, Она допустим... может быть не соответствовать действительности. Ну, как? Она, может... Она... Она выдается именно с учетом тех сведений, которые внесены в актовую запись. Это, это, это ясно. Но смотрите, у меня есть информация, что народ получает форму номер 4. И пишут, что гражданство не указывает. Но ну, значит в актовой записи его не внесена. она не внесено. А как добиться того, чтобы в эту форму номер четыре было внесено гражданство? Вот я родился Кстати, советском... В данном случае в разный период времени были разные формы записи актов о рождении. И в отдельных моментах у нас предусматривалось внесение гражданства, какие-то определенные годы, какие-то годы не вносилось в гражданство. Если вас интересует, то есть порядок подачи заявления на внесение изменений. Вы можете обратиться по вопросу дополнения актовой записи с введениями о гражданстве. Да, ваше заявление будет рассмотрено в установленном порядке по 143-му закону. Есть порядок рассмотрения заявления, это 71-я статья 143-го федерального закона. В данном случае будет выдано заключение. Есть основания для внесения сведений или нет? Сроки рассмотрения такого заявления? Три месяца. Три месяца? Да. Да, если в течение одного месяца не поступают актовые записи, которые, в которые необходимо внести изменения, и на основании которых рассматривается вопрос о внесении изменений, то максимальный срок рассмотрения – 3 месяца. Это какая форма заявления на внесение изменений? 23 23 форма. Со соответственно, а у вас были такие случаи? Вот, допустим, я запрашиваю форму номер четыре, мне пишут ну, про гражданство, прочее. Но ну, ну, в действительности я же родился в, это, в стране СССР. Ну, как в и вы, случае, наверное. Если вы хотите получить разъяснение, почему не внесено гражданство, mm -hmm. вы можете письменно обратиться, мы дадим разъяснение письменно. Потому что в данном случае есть порядок заполнения справок, есть порядок заполнения свидетельств. И это все регламентировано Министерством юстиции. Я а... могу сказать, что в данном случае, если сведения в актовые записи не внесены, они не могут быть появиться не в не в свидетельстве. А если смысл вообще обращаться за разъяснениями, терять время, если проще обратиться о внесении изменений? Вы можете выбирать тот способ, который вас интересует. То есть mm -hmm. В данном случае вы, у вас есть варианты рассмотрения вопроса, и вы выбираете тот вариант, который вас интересует. А вот подскажите, форму номер четыре госпошлину надо платить? За выдачу справки, если эта справочка для чего требуется? Для себя лично? Да, предусмотрена оплата госпошли на 200 рублей. Это... внесение изменения в записи акта гражданского состояния также предусмотрена государственная пошли на 650 рублей. 650 за внесение изменений. А это же для физических лиц. А да. если живой мужчина пришел? В данном случае у нас, в нашем случае, вы документ удостоверяющий личность, если предъявите, то в этом случае мы расцениваем вас как физлицу. А если не и Мы тогда не вправе принять от вас документы и выдать вам какие-либо сведения. То есть вы живыми людьми не работаете? Мы работаем по документам удостоверяющим личность. Документ удостоверяющий личность является первый документ, который должен быть предъявлен в орган ЗАГС, поскольку сведения содержащиеся в органе ЗАГС это сведения ограниченного доступа и они предоставляются только определенным категориям лиц. И для того чтобы удостовериться, что чтобы вправе получить данное сведение, вы должны предъявить документ удостоверяющий личность. Так в том-то и дело, что первичный документ удостоверяющий личность живого мужчины, то есть буквально живого мальчика, по факту, находится при у вас, паспорт, который, на мы сможем сможем вам -то так в том-то и дело, что паспорт содержит паспорт Российской Федерации. Вы имеете в виду? Документ удостоверяющий личность в данном случае вы можете как быть гражданином Российской Федерации, так и иностранным гражданином. То есть, это в данном случае не является основанием, чтобы как-то категорировать, скажем так. Есть и те и другие Хорошо. Смотрите, можно, конечно, свидетельство о рождении показать, но это все равно... это не документ удостоверяющий личность после 14 лет всего действующего законодательства. Но мы говорим про физических лиц, про удостоверение личности физических лиц. Да, и до 14 лет это свидетельство о рождении, а после 14 лет это паспорт. Но дело в том, что я хочу получить именно как живой мужчина справку на живого мальчика. Если вы предъявите, поймите, что в данном случае сейчас мы опять возвращаемся и повторяемся то, что мы уже проговорили. да? Есть порядок. Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Документ будет предъявлен, соответственно, в этом случае будет основание рассматривать, если вы, у вас право на получение запрашиваемого документа. Если вы предъявляете документ, удостоверяющий личность, и вас интересует сведения в отношении вас, то справка будет выдана. Ну, а как быть, если нет личности, и, допустим, я предъявлю документ, удостоверяющий не личность, а, как сказать, ну, то есть документ живого мужчины, собственно Документ, наручный. удостоверяющий личность, является основанием для начала предоставления вам процедуры административной. То есть вы работаете только с физлицами? Мы работаем по документу, удостоверяющему личность, с учетом требований, то, что быть, должно быть предъявлено нам для того, чтобы определить, вправе ли получить данный документ в или нет. Ну, интересно, как так? Вы регистрируете живых мальчиков, но при этом услуги оказываете только физлицам? Я сейчас имею возможность не комментировать норму федерального закона, которую мы в данном случае обязаны исполнять. Вы, вы ограничены, да, да, в своих действиях, строго закона? Строго мы в правовом закона. государстве, как я вам говорила, и мы обязаны исполнять наш закон, который на территории Российской Федерации действует. Ну, у меня есть сомнение, что мы в правовом государстве. У меня большой опыт. Ну, Но ладно, это, можем, я это, я это дело третье. Так, актовая запись выяснили, нет только в этом, в роддоме, да, актовая запись, это по форме номер четыре, да, можно добраться до формы, до актовой записи. Справка о рождении, да. Если вас интересуют сведения, которые содержатся в актовой записи о рождении, то это справка под... Подскажите, у вас и... в коридоре есть образцы вот этих всех форм заявлений? К консультанту могу обратиться, чтобы мне показали, что вот, вот эти вот эти документы относятся заявление, ну, заявлению, пофотографировать их. самостоятельно можете изучить информационные стенды, находятся, интересующие вас о выдаче повторного средства? Нет, ну, у вас их там очень, очень, много. очень много. Можно отвлечь консультанта? К сожалению, на... да, к сожалению все задействованы сейчас на распределение Но... работы, информация. Мы можем выдать вам документы, просто перечень документов, а для самостоятельного изучения, пожалуйста. Будьте добры, выдайте, пожалуйста. К сожалению, нет возможности меня сейчас выделить вам человека для того, чтобы разъяснить... Ну, а если сказать, я подожду 10 будет? минут, и вдруг девушка освободится? Если бы освободиться, вы поймите, что у нее сейчас другая сейчас работа должна быть. Я, вот, я, что, я, я понимаю, и, у нее... Информационный секрет него... находится в да? зоне доступа, пожалуйста, вы можете обойтись. Да. документов. Сейчас, да, да, да, минуточку. Да, да, хорошо. Извините, а такой вопросик. А на основании чего вносите изменения в актовую, в актовую запись? Да. На основании есть 69 статья, которая предусматривает внесение изменений в актовую запись. В том числе есть заключение органа записи акта гражданского состояния. В случае выявления ошибок, либо неполных сведений, либо каких-то орфографических сведений, неполных данных, там может быть рассмотрено на основании заключения. Угу. То есть 69 статья предусматривает угу. спектр оснований для внесения изменений. А, допустим, я, там у меня будет прочерк гражданства, да, э, э, я обращусь с заявлением, что требую внести изменения, вы, допустим, откажете по каким-либо причинам. Как? Э, я слышал, что люди обращаются в суд. Да, есть процедура обжалования принятого решения органом ЗАГС, 34-я глава Гражданского профессионального кодекса определяет 34-я 36-я. Это не обжалование действий без действий должно снова лицо? Нет, это именно, что принятие решения, внесение угу. изменения в актовую ЗАГС. Есть определенная статья, которая регламентирует данный порядок. Угу. И такие случаи есть, да? Это ваша правда? Заявитель сам определяет, решает. Если есть необходимость, то обращается в судебный орган. По решению суда вы вносите изменения. Правильно? Притача судебного решения, до да, вступившего в законную силу, также процедура внесения изменений предусмотрена Это в качестве основания. Есть решение суда, есть заключение органа ЗАГС. Это разные основания, которые у нас, по которым мы можем вносить изменения в записи о гражданского состояния. А, у нас с вами состоялся разговор. А, я хочу принести свои извинения за столь грубую форму. Который я с вами разговаривал, потому что я вот пересмотрел свой документ после нашего с вами разговора, что я там вообще написал-то, то, что в торопях его составлял, я обратил внимание на множество ошибок, которые я совершил там, как живой мужчина. Поэтому ну, вот, прошу извинить меня, потому что в, в данном жизни. случае я был неправ, и я учту свои ошибки, в дальнейшем надеюсь, у нас будет конструктивное общение каких-то проблем. Единственное, что вы должны понять и принять, что мы работаем в рамках тех требований, которые для нас установлены. Нет, мы это должны, наверное. А вот вы это точно должны. Вы должны, да. да, да. да, да. Мы вы должны, должны вы да, лица. Да, да, в данном случае мы исполняем то требование, которое должно быть. Ну, ну, надеюсь, мы поняли это, друг Благодарствую за потраченное время. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Да никакой тревожной кнопки. До свидания. А вы говорите маску. Алексей, не глумись. Плотва. вам. что, что вы говорите? Пообщались, плодотворно. Я, я вам серьезно говорю, почитайте в интернете, что это такое. Я вот, почитаю. Вот вы думаете... Да я не думаю, я просто по Вы просто задумайтесь, что происходит. Хорошо. Не верьте мне. Ему не верьте. Им не верьте. Сами проверьте. Я верю в Бога. Сам себе даже не верю. Я, верю. Нет, я тоже верю в единого творца, но я не верю документу, который не подписан. А что он сказал? Татьяна Фергсова? Ну это наши, с ней, разговоры. Я вам говорю. говорю, пообщаюсь, пообщаюсь. По не надо, да? а, есть, а это вам решать Это ей решать Ей? За вас? А, ну вы как работник а, Ну да, подчиняется да. Но Мы вы обязываем. имеете право уволиться Да? да. И кто кормить будет, будет? А вот надо думать Я 7 лет не работаю и не собираюсь и Наш не Нашел метод Как получать доход Ну то есть в интернете в этом. По всякому, и программирую, и видеоблоги веду Люди помогают. Хорошо, что он Бог дал такой ум. У меня нет, к сожалению, А ум тут ни при чем. Тут главное стремление. Ну, понятно. Да. Ну, вот я какой есть такой какой-нибудь. пенсионер, мир нервы зарабатываю, на тут не больше. Благодарствую вам, Владимир. К сожалению, у нас нет времени. С еще пообщался. Благодарствую. Хорошего дня вам. Он все понял. Ты что, его глаза не видел? Он Нет, все понял. Я про молодого говорю. Они просто Да молодой вообще в шоке сидел. Ты видел его глаза? Они все поняли. Ну что ты понял из разговора? Разговор только через суд. Она в рамках... Она нарисовала путь. Нарисовала путь, да. Через суд. Мы вам дадим все, что мы можем вам дать. Но все отлично. Все без... вы хотите, только через суд. Все отлично. Без масок. Прошли, пообщались. вишдуки Есть? А? Видждоки. Видждоки. Где доказательства? Будет видео. И Что там, к чему пришли? Там это, которая тревожную кнопку хотела дожать сказали, что все. сказали, чтобы ты ничего не объясняла, тревожную кнопку положила, я за все остальное. А, во-во-во, тревожную кнопку, короче, все понятно. вот, вот, вот, вот, вот, вот, в итоге вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Требовали? вот, вот, вот, вот, вот, вот, как Теперь я знаю, что такое требования. Настоятельно просили. Да. Я их просьбу отклонился. Ясно? На да, постановление не ссылались? И четко сказал, я хочу. Да ссылались. Все ссылались. Чем я все решил все через начальника. Начальник к нам вышел сам. Да, хорошо. Чем закончилось? Ну, нарисовали путь. Как, как это все сделать, происходит? да. Единственное, мне непонятно по документам. Получается, надо как физлицо явиться как управляющий делами персоны. Вот так я понял. Она она на это намекала, что без документа никак. Через, без, документ. без агента, то есть живой может прийти только через агента. То есть с документом. Документы есть агент. И через агента, через суд. Вот а суд, суд. капитаны, вот тебя и вылавливают. Стоп. Да, да, да, да, да, да. вылавливают. Вот именно нам надо через суд доказать, что ты живой, что ты являешься управляющим делами персоны, что есть персона, а есть живой. Разграничить эту грань, показать, и тогда судья примет решение в твою пользу, не нарушая твою волю. А в воде может кто тебя только спасти? Капитан. Чего говорит, вы опять из-под будете снимать. Я говорю, а где мне под тишок? покажите.